Мы за здоровье. Мы говорим нет лишнему весу, сахарному диабету. Мы говорим нет гипертонической болезни. Мы говорим да, красоте, здоровью и здоровому долголетию. Мы – это интернет-проект «Энергия здоровья». И с вами я, руководитель интернет-проекта «Энергия здоровья» Лотникова Екатерина. Хочу немного вас познакомить со мной и с историей возникновения проекта. По образованию я врач Училась в Саратовском государственном медицинском университете, фото слева внизу, работала в разных областях медицины и отдельно хочу сказать, а, тот период, который я работала в курортологии, в санатории Краснодарского края, где в полной мере смогла оценить важность профилактики заболеваний и смогла понять и прочувствовать на своих пациентах, что профилактикой заболеваний заниматься нужно это дешевле это приятнее и это конечно же здоровье и наше долголетие в моей жизни был лишний вес вес я набрала благодаря отсутствию культуры питания в моей голове и из-за того, что в моей жизни был такой период жизни, когда, период времени, когда я позволила себе не задумываться о том, что я ем, не задумываться о том, когда я это ем. В общем, разъелась, друзья, разъелась. Все фотографии сводились из категории «я и кактус». Фото слева внизу, да, то есть я старалась спрятаться за какой-либо объект для того, чтобы выглядеть прилично. Но... Когда я решила похудеть, когда все-таки мое здоровье начало давать сбои, я стала искать методики. Скажу так, похудеть я хотела на 30 килограмм и не дольше, чем за один месяц. Возможно, кто-то сейчас узнает себя. Да, похудеть мне нужно было обязательно быстро и, конечно же, без минимальных усилий с моей стороны. Год с Китаем по всем, всяким новомодным диетам, голодные диеты, голодные обмороки, кошмары по ночам с пирожками. Э, э, да, вот, я все это пережила и все-таки спасибо большое мне, что я обратила внимание на систему естественного снижения веса. Мы как раз ее используем в нашем интернет-проекте. И благодаря этой системе естественного снижения веса, без голодовок, без голодных обмороков, без изнурительных физических тренировок за два месяца я похудела на 10 килограмм, в последующем, не придерживаясь системы, вес не вернулся, а даже снизился еще на 4 килограмма. Система основана на правильном питании, поэтому в процессе исследования системы у меня просто сформировались правильные привычки в питании, и это способствовало тому, что вес не вернулся. В общем-то, благодаря моему образованию, моему такому килограммовому опыту и возникла идея создания этого интернет-проекта, где я сейчас являюсь главным диеттренером. Но почему же мы говорим не только о снижении веса, почему же мы говорим о долголетии, причем тут лишний вес, почему мы говорим о сахарном диабете, о гипертонической болезни. Давайте начнем с долголетия. Перед вами фото долгожителей нашей планеты. Посмотрите, их как минимум всех объединяет то, что у них нет лишнего веса. Всем известно, что организм человека рассчитан на 120 лет, но, к сожалению, люди живут в среднем. 60-70. Почему? От чего в основном умирают люди? Посмотрите на этот график. От старости умирает всего лишь неполный процент. В основной массе люди умирают от заболеваний. А от каких? Да, однозначно все боятся услышать заболевание. У вас онкологическое заболевание. То есть все боятся рака. Но на самом деле бояться надо заболеваний сердечно-сосудистой системы. Потому что в основном... Люди не доживают до 120 лет из-за того, что у них возникают инсульты, инфаркты или другие заболевания сердца и сосудов. Хорошо, с гипертонической болезнью все понятно. А при чем тут сахарный диабет, кто-то может мне сказать? Его в данной табличке нет. Я думаю, вы обратили на это внимание по одной простой причине. От сахарного диабета не умирают. Умирают от его последствий. И, к сожалению он очень часто сочетается с гипертонической болезнью, усиливая разрушительное воздействие этой болезни на организм. То есть отдельно гипертоническое заболевание сердечно-сосудистой системы, смертоносное заболевание, сахарный диабет смертоносное вместе они друг друга усиливают и тем самым еще больше оказывают негативное влияние на организм. Поэтому мы считаем Важным не просто снижать вес. Снижать вес можно по-разному. Нужно параллельно со снижением веса заниматься профилактикой возникновения таких страшных заболеваний, как сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Хочу сказать, друзья, в рамках нашего проекта мы не занимаемся лечением этих болезней. И став участником нашего проекта, если вы на данный момент имеете какие-то заболевания, Совсем не значит, что вы должны отказаться от того лечения, которое вам назначено было вашим лечащим врачом, и слушать только нас. Нет, мы занимаемся оздоровлением. Да, возможно в процессе вашей работы в нашем проекте, то есть работы над собой, над своим здоровьем, вы снизите дозу принимаемых лекарственных средств, назначенных вашим врачом. Но вы это будете делать. Не сразу. И делать это будете только по согласованию с вашим доктором. Ну, а мы возвращаемся к теме снижения веса. Да, у нас уже есть результаты. Снижение веса по нашей системе не медленное, но ну и не мега-быстрое, зато безопасное. Обратите внимание, в среднем вес вы можете снижать в среднем 5 килограмм в месяц. Вот еще один пример, когда за год Девушка похудела на 44 килограмма, используя систему естественного снижения веса. И обратите внимание на все три примера, которые я сейчас привела. Человек не просто снижает вес, он омолаживается. Он становится здоровее, красивее, моложе. Это очень важно. Это важный критерий того, что мы худеем правильно. Давайте посмотрим правде в глаза. Все сейчас просвещенные в плане снижения веса и все прекрасно понимают, что для того, чтобы похудеть быстро и качественно, нужно сочетать два направления. Физические нагрузки и правильное питание. Сторонники физических нагрузок утверждают, что можно с утра до вечера заниматься тренировками, то есть производить расход энергии, и вы начнете худеть. Начнете, но если при этом вы не имеете понятия о том, что такое правильное питание и не придерживаетесь этих правил, к сожалению, те 100 грамм, которые вы сегодня потеряли в тренажерном зале, вы вечером наедите с помощью во время ужина. Сторонники правильного питания порой утверждают, что можно даже не заниматься физическими нагрузками, и ты похудеешь. Здесь я тоже не могу согласиться, потому что физические нагрузки – в небольшом хотя бы количестве, способствует ускорению обменных процессов и как раз таки способствует хорошему настроению и улучшает кровообращение всех органов и систем, что является профилактическим мероприятием для возникновения заболеваний. То есть однозначно сочетать надо эти оба направления. Но я хочу сейчас немножко остановиться на правильном питании. Всем известна формула правильного питания. 90-140 грамм белка ваш организм должен усваивать в день из пищи. Сейчас на вашем экране формула для женщины 90 лет, 90 килограмм, в среднем 35 лет, ведущую среднеактивный образ жизни. То есть в данной ситуации формула для конкретного человека – мы с вами для вас конкретно высчитаем вашу формулу. А вот давайте пока обратимся к этой среднестатистической формуле и обратим внимание на белок. Все знают, что белок запускает процесс сжигания жиров, что белок участвует в построении клеток организма. Без него в принципе омоложение и здоровье невозможно. Но вот в данной ситуации, в данной формуле, для того, чтобы человек был, оставался в том же весе, в котором он сейчас есть, но а, омолаживался, ему нужно усваивать из пищи в день где-то 90 грамм белка. Но если человек хочет худеть, то количество белка должно быть примерно 140 грамм. Приведу для примера, откуда в день вы можете взять 140 грамм белка, например, скушать 700 грамм вареной говядины, или скушать 1800 грамм, почти 2 килограмма гречневой крупы, это для любителей гречневой диеты, или, например, омлет из 15 яиц. Посмотрите, пожалуйста, в правой колонке прописана калорийность, которую мы при этом получаем. То есть получается белок мы получили из яиц, но при этом получили 2600 килокалорий плюс кучу холестерина. То есть это все знают не очень хорошо, да? А формула правильного питания по калорийности не должна превышать 2000 килокалорий. Обязательно в формулу правильного питания включены витамины, микроэлементы и омега-3. Вот для того, чтобы вы из пищи получили. В современном мире, при современной экологии получили необходимое количество витаминов, микроэлементов. И омеги-3, кстати, из омеги-3 состоит наш головной мозг, она нам крайне необходима. Для этого вы в день должны съесть 2 килограмма свеклы, 500 грамм авокадо. Ну что я буду перечислять? Посмотрите, пожалуйста, на экран. В сумме в среднем вместе с белковыми продуктами это 7-8 килограмм еды, которые дают... 5 с лишним тысяч килокалорий. И вот смотрите, и у человека встает выбор. Либо белка меньше кушать, но если наш организм будет недополучать белка, он начнет его брать из мышц, из других каких-то клеточек, да? и в итоге мы, человек худеет, но он закладывает возникновение, то есть закладывает начало разных заболеваний. То есть худой, но больной. Если человек начинает есть достаточное количество белка, тогда калорийность зашкаливает. Белка, соответственно, витаминов и микроэлементов, без них тоже стяжение веса невозможно. Если он полностью отказывается от витаминов и микроэлементов, ну, в общем, может найдется смельчак, съедающий там 700 грамм говядины в день. Да, калорийность вроде те же 1900 килокалорий, но при этом у него будет все плохо с иммунитетом, все плохо с работой кишечника, вообще будет все плохо. Худой, но больной. А мы хотим снизить вес и при этом стать здоровее. Что нам нужно сделать? Если мы в итоге с количеством еды получаем 5300 килокалорий, кстати, я лично для себя сложно представляю, как такой объем можно съесть, ну, предположим, съели, значит, нам нужно избавиться от лишних килокалорий, как правильно, физическими нагрузками. Для того, чтобы избавиться от лишних трех с лишним тысяч килокалорий, нужно в день 8 часов плавать или 14 часов ходить или 18 часов заниматься йогой. Как вам картина? Есть другой вариант. Можно не есть 7-8 килограмм еды, можно кушать столько, сколько хочется, 2-2,5 килограмма, а, вот, а обогащать свой рацион белковыми продуктами и омегой-3 и витаминными комплексами в виде капсул. Таким образом, одними только витаминами маленькая капсула может заменить несколько килограмм от этой еды. С помощью белкового коктейля можно четко понимать, сколько ты должен. Сколько ты съел белка да, и сколько ты а, должен его съесть. То есть можно просчитать ваше меню и обогатить его недостающим количеством белка с помощью коктейля. Обратите внимание, 7,5 грамм белка в коктейле. А калорийность и яблоко. То есть продукты серии Wellness, серии здорового питания, продукты обогащают наш организм витаминами, микроэлементами, омегой-3 и белком, практически при нулевой калорийности. Конечно же, все равно нужны физические нагрузки, но здесь они уже выполняют роль не сжигателей энергии, а роль ускорителей обменных процессов. И поэтому, допустим, плавать достаточно не 8 часов в день, а 2 часа в неделю. Ходить достаточно одного часа в день или 3-4 часа в неделю заниматься йогой. И при этой схеме вы будете худеть на 3-5 килограмм, месяц. Давайте подведем некоторый итог. Небольшой объем пищи плюс белковые продукты плюс витамины и умеренное количество занятий спортом. Или второй вариант. Безумно большое количество еды, безумно большое количество физических нагрузок что вы выбираете? Какая формула снижения веса подходит именно вам? Решать вам. Но ну, я хочу вам привести к примеру тех, кто выбрал первую формулу. И мы в интернет-проекте Энергия здоровья выбираем именно первую формулу. Первая группа, так скажем, с моих студентов, которых, и которых я обучала, этой первой формуле занимались онлайн-режиме. Мы проводили вебинары. Эти вебинары мы записали. 12-часовой видеокурс вебинаров. Он доступен каждому участнику энергии и здоровья. Вы можете смотреть этот видеокурс, выполнять его рекомендации и снижать вес. конечно Конечно же, в видеокурсе будет рекомендоваться продукция, которую мы используем. Если вы хотите получить более быстрый эффект, если вы хотите худеть в команде единомышленников под, скажем так, под присмотром врача, если вы хотите не просто снижать вес, а проводить профилактику возникновения сахара, диабета гипертонической болезни, то мы вас приглашаем в группу по снижению веса и оздоровлению. Мы за здоровье! Стать участником группы очень легко, для этого нужно будет приобрести хотя бы один коктейль, там 21 порция, и хотя бы.. А один витамин и минеральный комплекс для мужчин или для женщин. Я думаю, что вы все уже увидели всемирно известный логотип компании Reflame. И сейчас не лишним будет сказать, что каждый участник интернет-проекта ⁇ Энергия здоровья ⁇ получает дисконтную карту на всю продукцию Wellness от Reflame и в том числе на продукцию от Reflame. И, естественно, Эту дисконтную карту мы можем дать только тем, кто на данный момент не зарегистрирован в компании Reflame. Поэтому, к сожалению и на счастье, в нашем интернет-проекте не могут принимать участие люди, которые на данный момент зарегистрированы в Reflame, имеют там дисконтный номер или такой номер имеют их близкий род. Ну а теперь несколько слов о продукции. Конечно же, всем известно, что компания Reflame производит высококачественную продукцию и wellness направление не исключение. Продукция произведена по стандарту GMP и допущена Министерством здравоохранения вашей страны. Разработана продукция всемирно известным ученым с профессором Стикстеном. Коктейль он вообще изобрел изначально для своих пациентов которым пересаживал внутренние органы. Да? Вот, а в последующем проводились исследования и стало понятно о том, что формула правильного питания- это белок, а белок из коктейлей усваивается на сто процентов. Коктейль э, в, состоит из трех белков, это белогорошка, молока и омегид э, яйца. Вот еще компоненты на вашем экране, я хочу сказать следующее. Все аллергены из этих продуктов удалены, поэтому если у кого-то есть аллергия на молоко, на яйцо или на горошек, аллергии на коктейль не будет. Для людей, которые не употребляют по той или иной причине в пищу белки животного происхождения, есть хорошая новость. Для вашего внимания и для внимания всех остальных, Представляется суп двух вкусов это спаржа и томаты базилик. Они содержат все необходимые аминокислоты, но при этом содержат только белки растительного происхождения. На этом хорошие новости для участников интернет-проекта энергия здоровья не заканчиваются. Дело в том, что вы все знаете, что дисконтная карта на продукцию компании Reflame это скидка в виде 20% от цен каталога. Мы для вас оформим дополнительную скидку еще на 25% на всю продукцию вы у нас. Это и на коктейли, и на супы, и в том числе на витаминные комплексы. Вся продукция на этом не заканчивается. Есть еще продукция для детей. Я лишь хочу сказать, что вы как участник интернет-проекта «Энергия здоровья», будете иметь 45% скидку. И эта скидка в последующем будет увеличиваться до 77%. Об этом более подробно вы узнаете дальше. Итак, хотите долго жить – худейте. Хотите похудеть и не заболеть – худейте правильно. Хотите быстро похудеть и стать более здоровым, худейте с белковыми продуктами, витаминными комплексами Wellness от Reflate, потому что они – Практически не имеют калорий. И в завершение я хочу еще раз напомнить вам о том, что у нас есть специализированные группы, которые занимаются 12 недель, где вы получите плотное сопровождение, огромное количество полезной информации для вас и вашей семьи и сможете стать более здоровым. А я с вами не прощаюсь. Я приглашаю вас присоединиться к нам сегодня и быть на позитивной стороне жизни. С вами была Лотникова Екатерина, специально для интернет-проекта «Энергия здоровья».